Во-первых, представляю себе, как бы маме понравилась эта история. Что я хожу и командую ее, как хочу. Да и папе, небось, тоже бы понравилось. Ха. А бабушке-то и говорить нечего. Я им бы все припомнил. Например, вот мама сидела бы забита. и я бы и сказала, «Ты почему завела моду без хлеба есть? Вот еще новости. Ты бы гляди на себя в зеркало, на кого ты похожа. Были ты кощей». Ешь сейчас же, тебе говорят. И она бы стала есть, опустив голову. А я бы только подавал команду. Быстрее, не держи за щекой. Опять задумалась. Все решаешь мировые проблемы. Жуй как следует. И не раскачивайся на стуле. А тут вошел бы папа после работы. И не успел бы он даже раздеться, а я бы уже вскричал. Ага, явился. Вечно тебя ждать надо. Мой руки сейчас же. Как следует, как следует мой. Нечего грязь размазывать. После тебя на полотенце страшно смотреть. Четкое три. И не жалей мыло. Ну-ка, покажи ногти. <свес> это ужасы а не ногти, это просто когти какие-то. Где ножницы? Не дергайся, ни с каким мясом я не режу. А стригу очень осторожно. И не хлюпай носом, ты не девчонка. Вот так. Теперь садись к столу. Он бы сел и потихоньку сказал маме, «Ну как поживаешь?» И она бы тоже тихонько ответила, «Ничего, спасибо! А я бы немедленно разговорщики за столом, когда я ем, то нем, Запомните на всю жизнь золотое правило!» «Папа, положи сейчас же газету, наказание ты мое!» И они сидели бы у меня как шелковые. А уж когда я бы пришла бабушка, я бы прищерился, всплеснул руками и заголосил «Папа-мама, полюбуйтесь-ка на нашу бабульнику. какой вид? Грудь распахнута, шапка на затылке, щеки красные, шеи мокрые. Хороша, нечего сказать. Признавайся, опять в хоккей играла». «А это что за грязная палка? Ты зачем ее в дом приволкла?» «Что? Это клюшка? Убери ее сейчас же с моих глаз на черный ход».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 Нате вам, вот 30 копеек на мороженое, и все. Тогда бы бабушка взмолилась. Возьми их от меня-то, ведь каждый ребенок может повести с собой одного взрослого бесплатно. Но я бы увильнул и сказал бы. А на эту картину людям после 70 лет ход воспрещен. Сиди дома, гулёна. И я бы прошелся, мани их, нарочно постукивая каблуками как будто не замечая, что у них уже все глаза мокрые. И я бы стал одеваться, и долго вертелся бы перед зелком, и напевал бы, и они от этого еще хуже мучились. А я бы приоткрыл дверь на лестницу и сказал бы, но я не успел придумать, что бы я сказал, потому что в этот момент пришла мама, самая настоящая, живая, и сказала, «Ты еще сидишь? Ешь сейчас же!» Посмотри на себя в зеркало. На кого ты похож? Выйди, ты кощей?